С началом просмотра моего видео хочу посоветовать вам посмотреть канал Кервичка. Это только начинающий канал. Пока что автор сняла только покупки лошадей, но и не простые, а даже с парнем. Правда там не сто тысяч старкоинс. Но зайдите сами и проверьте. Вдруг я вас обманываю? Видео с озвучкой, с высоким качеством. Весной она планирует провести конкурс на Star Coins. Кервлечка и я будем очень рады, если вы подпишетесь на канал, о котором я сейчас говорю. Ссылка в описании видео. А теперь приятного вам просмотра! И всем привет! С вами, как всегда, Маша. Я до сих пор болею. Причина моей простуды смешная. Я писала об этом на своем Телеграм-канале. Ссылка на него в описании. Да, грипп и коронавирус для моей простуды просто какие-то шутки. В этом видео я расскажу вам о том, о чем большинство из вас не знает. Самая быстрая амуниция и одежда. Начинаем? Начнем с того, что знания, которые я дам в видео вам не помогут внезапно стать самыми быстрыми. Эти знания вас лишь немного ускорят. Скорее всего, вы никакого ускорения даже не почувствуете. При этом вы будете жертвовать кое-чем. На мне сейчас надет мой идеал. Использовать еще такую уздечку, точно с такими же характеристиками: Седло на мне и вот еще одно они оба за старкоинс но есть замена за шиллинги, но характеристики совсем чуть-чуть отличаются единичкой. Верхнюю одежду можете надевать, как майка на мне или стандарт большинства за шиллинги. Разница тоже всего в единичку. Разница незаметная почти. Больше вольтрапов, кроме как на мне, нет с такими характеристиками. Остальные элементы одежды надевайте по стандартам большей части. А теперь я покажу вам, чем вы жертвуете. Будем сравнивать со стандартами большинства одежды и амуниции. Вот стандарт. Теперь посмотрим, чем же пожертвовали ради самого быстрого комплекта. Мы убрали две силы и три гибкости. Сила – это дальность и высота прыжка. Гибкость – это вы и сами понимаете что. Ради чего мы этим пожертвовали? Ради более быстрого старта. Мы получили на 6 дисциплины больше, чем в стандарте. Ну а если вы в таких вещах начнете спотыкаться и врезаться, то поздравляю вас с тем, что вы пожертвовали меньшим и получили больше без смысла. Идите, учитесь играть, прыгайте и поворачивайте вовремя. Ну а так можете оставаться на стандарте и не следовать моим советам. Разница почти незаметная будет. Главное, ваши навыки, а не какие-то одежды с амуницией. В моем клубе, Гриндл вообще старые джинсы, у которых кроме скачки только прыжок один. И это никак нам не мешало и не мешает побеждать и быть первыми в рекордах. Я использую эти джинсы много лет. Также можете, например, такую уздечку надеть без характеристик, не считая скорости. Без скорости это как? Никак. С ней вы тоже можете побеждать. Все зависит от ваших навыков. Но я все равно считаю, что дисциплина стоит на втором месте после скорости. Возможно, вы захотите еще чем-то пожертвовать. Ну вот, пожалуйста. Дисциплины стала еще на две больше. Но при этом... Мы еще поверх того пожертвования пожертвовали одной гибкостью и одной силой. Ну дело ваше, я предпочитаю это не использовать. Есть еще вот такие вольтрапы и такая уздечка. Если они у вас есть, но нет чего-то того, о чем я говорила ранее и нет возможности скоро это купить, то используйте их. Почему бы и нет? Как временный вариант. Говоря честно, я больше люблю ездить в стандарте без огромной дисциплины. Не в костюмах из моего видео, так как люблю разнообразие и красивую одежду. Повторюсь, для побед нужно умение играть. Это самое главное. Чаще даже использую еще хуже, чем стандарт. Я об этом тоже уже говорила. Например, наша клубная форма «Гриндл Краус» с низким управлением и прыжками. В другом видео в будущем я расскажу вам о лучшей амуниции и одежде для паркура. У вас есть какие-то вопросы? Задавайте в комментариях. Я их читаю и часто отвечаю. А если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока! Добавил субтитры